Вот вам модель. 69. Будьте добры, увлажните, пожалуйста, перчаточки. горячая вода есть. Ага. вначале нужно спросить, сколько какой возраст да, у модели. Я问年龄, а? А, Зачем нужно а, спрашивать, для чего мы это делаем? Если допустим, чем взрослее человек, да, тем меньше мы делаем интенсив. Шестьдесят девять. <говор> <говор> Давление. Или спросить можно, есть нет высокое давление, если человек не знает, можно измерить. У вас есть давление? Нет. Можно метод вопросов. Но лучше всего будет измерить. Вначале используем энергетический бальзам, наносим на думай, На май да, вначале бальзам, раньше гель было, да, сейчас решили вначале бальзам для большего эффекта, да, чтобы хорошенько раскрыть этот меридиан, потому что вот это очень важный меридиан. Если бальзам новый и невозможно оттуда, чтобы она вылилась немножко, нужно его потрясти слегка. Пять этих точек можно нанести. Еще раз, на думай, да, где у нас думай, и таким быстрыми движениями растираем бальзам. Растираем до тех пор, пока не станет горячо в этом месте. Растираем еще до того, чтобы она, что, питалась в кожу. У нашей модели, да, есть непроходимость в этом меридиане. У вас бывают запоры, зона толстого кишечника очень имитирована, затем мы наносим гель, массажный гель. Сколько нужно бальзама да, наносить, Это зависит от поверхности спины. <каклёв> И немножко нужно согреть с помощью ладони. <каклёв> <каклёв> <каклёв> <каклёв> равномерно растираем. <каклёв> Захватываю подмышечную падину и перчатки. <рес> Внутренние перчатки, да, именно вот такие лучше использовать, вот такого цвета, да, и они а, лучше. Они не пропускают ток. Обязательно только проводимые перчатки должны быть влажными. Нижние перчаточки должны выступать. 我们女性呢，从十六开始，十六的档位开始。Если женщина, да, то мы начинаем с шестнадцати, интенсив ставим на шестнадцать единиц.男性呢，从十八的档位。Мужчина с восемнадцати.是的。Проверяем натока проводимость.好，第一步从督脉。Первый шаг раскрывая раскрытие меридиана ду май.先从大椎开始。Начинаем с седьмого шейного позвонка до джуи.沿脊柱正中。 по середине проводим, да? По позвоночнику. равномерно ровно, Равномерно. Не быстро движения идут, равномерно. И ладони они должны плотно прилегать к коже. <как> Выводим руки на оппонент. <как> держим 10 секунд. Убираем, да? таким образом соприкосновение. вводим. Женщинам делаем 18 раз, мужчинам 9. 8, мужчинам 9. Туме, это, думаю, еще раз, это очень важный меридиан, янский меридиан. Если вы чувствуете, что у вас есть упадок сил и не хочется двигаться, это означает, что у вас есть непроходимость данного меридиана. <coughs> соприкосновением больших пальцев, да, выводим, да, выходим из движение замыкаем как бы ток. Okay. второй шаг раскрываем э, меридиан ночевого пузыря И, видите, руки мы как то идет до да, основанием лад основанием запястья 20 у нас. Тяжесть на день ничего. есть такая точка у нас, да, мы говорили об этой точке. Я падаю, а то болел. Выходим в область болял. 10 секунд воздействуем. Мы открываем путь для выведения токсинов. Тихо активизируем а, клетки. Помогаем. Это, да, повышаем метаболизм. Таким образом, а, токсины выводится наружу. Это очень важно для выведения токсинов данном мирдиану. 嗯，特别是有代谢类的疾病的，我们调理膀胱经的时候，电量可以加大一点。Если мы допустим, у есть люди, у которых проблемы с метаболизмом, да, мы здесь можем что сделать? Еще повысить интенсивность? Сделаю если захочешь. Ничего. Уже 22. Сколько раз, нужно? и раз. восемь раз, как думай, да, и мужчинам девять раз. <свеч> Третий шаг, у нас там будет три подшага, да, В третьем шаге открываем за восемь раз, начинаем от да, по внешней стороне лопаток выводим в подмышечную впадину, у нас также ручки, 10, минут, 10 секунд воздействуем. Ручки обязательно нужно опустить вниз, не вдоль до бедра, а нужно таким образом, чтобы они были опущены. Второе, под начало также да и выходим на зону срезинки три секунды воздействуем третий ход шаг третьего шага выходим в область даймай опоясывающий миал когда мы вниз да, делаем движение, нужно помедленнее, когда возвращаемся, да, нужно побыстрее. Девять раз 9 движений таких делаем. Uh, Увеличивать перестатику, да, повышает кишечника. Uh, особенно очень хорошо для тех, кто страдает с запором. когда завершаем, выходим на БАЛЛИО, и затем на ХВАНДИО. 10 секунд воздействия на ХВАНДИО. И третий шаг мы делаем три раза. Три цикла, да, идёт. Мы выводим, выводим токсины из нашей лимфатической системы. Это, это лимфодренаж, да, идет воздействие. Также нормализуем функцию селезенки. увеличиваем, помогаем работе кишечника, и также коррекция фигуры идет. Потому что воздействуем на даймай, да, на поясничный меридиан. Да, Вы все заметили, да, что третий шаг, когда мы прорабатываем калитерали, калетер... да, мы воздействуем на меридиан ночевого пузыря, да? Это тоже самый третий шаг, как будто мы еще раз добавляем на этот усилий, да, на этот меридиан, еще раз прорабатываем. В данной модели да, есть покраснение на спине. После вот, этих движений это означает, что есть, что большая непроходимость меридиана. Четвертый <coughs> шаг. Фиксировано воздействие на думай. И, одну руку ставим снизу, 什么是这样的, да, и немножко крючкообразно. 啊 <coughs> Взят, так что все пальчики с крючком, четыре пальчика воздействуют. Вот. Линия есть у нас, там есть шея, да? Да. линия, и... Сома, в中间, в中间, в中间. и мизинец, внешняя часть ладони, да, нужно на эту точку. И добавляем интеллигенцию, так, так нужно повышать интенсив, допустим, раз, два, три. Раз, два, три, вот таким счетом, не быстро, да, а вот таким образом. Так вы чувствуете? Хорошо. Можно еще? Можно. <interpolation> Смотрите, если, если очень взрослые, да, то нужно очень медленно добавлять, и смотреть на комфортность, как вам? 37, мы повысили на 37 единиц, Один, после того, как мы уже конечную цифру, да, увидели, и одна минута, что после этого прошла. Здесь у нас сильно воздействие на меридиан. Дума идет. И также мы корр... производим таким образом коррекцию на позвоночник. Что? А, как будто тяжесть, да, у вас была, да, что-то так... тяжелое было? есть ощущение по позвоночнику, есть ощущение жара. Mm -hmm. Горячо нет? Нет горячо вот где рука? Нет,就是在你的手。在手下面发热。Смотрите, обратите внимание, верхняя рука идет, пальчики вниз нет, направляются, нет. затем выводится на таймай. Нет. И здесь мы опять Повышаем интенсив. Здесь не надо слишком много. У вас немножко там есть ощущение ломоты, да? Есть? После минуты мы избавляем интенсив. И таким образом выводим, да, замыкаем ток. Перчатку одну снимаем и начинаем воздействовать на точке Чинь Также подворачиваем, правильно. Это пятый шаг, да? Это пятый шаг. Наносим гель. Смотрите, у нее есть непроходимость меридиана. Здесь. Вот зря. Видно, что Вот. под Вот. Вот. Вот. под Вот. Вот. под Вот. да, Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Отслование ладони ставим на чень ФО, как бы подбираем, да, и здесь начинаем повышать интенсив. В нашем отделе есть большая непроходимость данного меридиана. Мы здесь, эта точка, воздействие на эту точку раскрывает данный меридиан. Если есть такая большая непроходимость, мы делаем интенсив побольше, да, повыше стали. Если у вас есть такие ощущения, как бы судорожные, да, нужно что сделать. Пальчики 脚尖, нужно отпереться пальчиками ног об а кушетку. Делайте так модель, 脚抽筋, да, вот uh Если у вас есть, если. Uh, Судороги-то о чем это говорит? О том, что у нас где проблема? В каком органе? Печени, да? <coughs> Туша СШО. Самое большое обычно мы ставим на 45 единиц. Если есть болезни, допустим, поясницы и ног, да? Можно больше 50. До чего же нужно повысить интенсив до того момента, когда уже будет чувствоваться. У вас судороги, да? не Делаем для того, чтобы у нас внизу живота были какие-то проявления, да, воз... воздействия на низ живота. Вообще-то можно было еще повысить. 我们可以, 可以, 这样, 可以, 这样. Хорошо. 这样, Вы, ]这样, обычно ]这样, можно достичь 99 единиц, и после этого мы воздействуем одну минуту. Если у человека есть болезнь поясниц ног и к тому же есть варикозное расширение лем, можно повысить интенсив, еще больше сделать, да, интенсив. И также можно воздействовать на гинекологические проблемы. У мужчин на простатит. 还有腰腿的疾病。所有疾病都关于腰部和脂肪。腰部和脂肪已经很凉了。再加上。再加上三十五。您可以加上三十五。三十五。三十五。再加上三十五。 голову если есть болезни допустим коленом в суставе да можно еще побольше сделать интенсив Здесь можно до 45 миль, э, интенсив поставить на 45. Э, будут вопросы потом хорошо. Сейчас пока у нас идет процесс учебы. После минуты мы сбавляем до 22. Таким образом выводим. После того, как мы сделали раскрытие всех меридианов, мы выводим патогенный фактор а, ветер, Уведение ветра. Руки, ручки ставим, на ладони ставим от джуй равномерно. Дзин, дзин, да, эти две точечки. Держим 5 секунд. Три секунды пальчики да, соприкасаются. Опять-пять секунд. Для того, чтобы раздражать на эти точки. Раздражаем эти точки. И воздействуем на меридиан желчного пузыря. Цикл из пяти таких вот действий идет. Затем также идем по внешней стороне лопата, Выходим на подмышечную впадину. Воздействуем на точку цицюань. выпрямляем ручки. Вот какие холодные у вас ручки. Раскройте, пожалуйста, пальчики рук. Если же, допустим, есть патогенный фактор холода, да, мы еще раз добавляем что? Интенсив. Хайма. 24. Воздействуем в одну минуту, да, уже мы говорили об этом. После этого... точка бинау. ]这里是半分钟. Здесь у нас воздействие идет на, на полминуты. Да. А, обычно у кого болят плечи, да, обычно в этом месте очень болезненно спрашивают. Чи Цзэ и Здесь воздействие идет на минута. Воздействуем одну минуту на эти точечки, посмотреть на цвет рук, да. У некоторых людей бывает такое, что руки начинают краснеть. это У тех, у кого есть очень много липидов в крови, у некоторых людей, появляется, это означает, у данного человека да, очень много фактора хола патогена. Шосаньи. Следующая точка. Здесь полминуты воздействуем. Обратили внимание, да, минута, полминута, минута, полминута. Эй,гуань да? и Мы уже знакомы с этими точечками. Если же, да, допустим, у человека есть проблема сердца, да, и сосудов, то здесь мы можем что также добавить интенсив. У вас ]放松. есть, да? 嗯. Так, мы тогда добавляем. Расслабьте, пожалуйста, ручки. Расслабляем, да. После этого мы воздействуем на тхайюэньхи. Хайюш читанье. Шенмэн. Смотрите, у данной модели, да, тоже ручки, цвет рук изменился. Немножечко в сторону синюжности. В организме есть патогенный фактор холод. Здесь воздействуем а, полминуты. Идет у нас на хэгу и хоси. Помните тоже, да, мы об этом уже говорили, в а этих Здесь воздействуем одну минуту. Руки холодные, нет, что вы чувствуете? Посмотрите на ваши ручки, да, они у вас якать синюшные. Это говорит о том, что у вас есть какой-то Это означает, что выводим у вас холод патоген. Так, мы избавляем тянема. Ум, было 25, мы сбавляем до 18. И мы прорабатываем каждый пальчик воздействие. 3 секунды на каждый пальчик. 3 секунды. Все, мы завершили. Посмотрите, пожалуйста, на цвет а, вот, для сравнения. Да? Какого цвета? Да, совершенно верно черный цвет вышел. Да, у нас на перчаток образовался черный цвет. О чем это говорит? После завершения мы наносим энергетический бальзам. И при этом мы должны сказать, да, какие проявления могут быть после бальзама. Помните? Некоторые после бэма, да, некоторым хочется спать. Есть такое проявление? Это означает, что нужно клеткам остановиться. Это процесс восстановления клеток. Идет. Это означает, что человек находится в предболезном состоянии и очень... Э, немножко уже, не, ну, серьезная, да, проблема уже. Обратите внимание, когда мы наносим, да, нанесли, и после этого движения делаем такие маленькие круговые движения по часовой стрелочке. Затем мы начинаем. 让它非常舒服. У большие моль. движения круговые. Смотрите, если будем хаотично двигать руками, то не будет такой комфортности психологии. Могут <плодие> после <auto -due> всего, после Бэма, после, после нанесения энергетического бальзама, могут быть <плодие> три таких <плодие> вот... После этого мы, мы обльождовываем, да, покрываем пленочкой. Нас минут оставляем пленку. 40 на 40 минут. Смотрите, может быть после этого, мы говорили уже после этого, по истечении 40 минут, может быть выходить вещество, похожее по структуре. Похоже Это на воду, да? Это у нас что вышло? что сырость, да? да? Еще могут быть вязкое вещество, да такое. Это у нас что токсины. И при этом еще нужно сказать, что нужно делать человеку после того, как он получил Б. ]不能用冷水洗手. В течение 30 минут, 30 минут нельзя что делать? Соприкасаться с холодной водой. Uh, нельзя подвергаться холоду, с да, uh, Пить холодную воду. 4 часа以後, 4 -4. После 4, 4 часов можно будет uh, принять душ. <говор> ,啊, 啊, это нужно убрать, нужно воздух, который образуется да, между пленочкой и, покров, и кожным покровом. 啊, это очень важно, чтобы какие нужно показания сейчас вот, после вот, вот, нужно обратить еще раз внимание, что нельзя делать после вот, 做完, 做可以喝咖啡, 可以喝水, можно 嗯, после бэма да, попить горячую воду, чай да, травяной и, допустим, эликсир феникс тоже можно. 嗯.